парни всем привет в общем, смотрите в чате был такой вопрос интересный какие вы знаете там упражнения на развитие своих комму коммуникативных навыков и на самом деле это такой интересный и я бы сказал ну в общем хороший вопрос и я решил на эту тему записать в видео потому что если ты там развиваешься да допустим в теме пикапа то тебе нужно быть хорошим коммуникатором вот именно развивать вот это качество потому что это один из главных инструментов до да, которыми ты должен обладать для того чтобы эффективно как-то знакомиться с девчонками и соблазнять их и но ну, продвигаться в этой теме значит Дам вам классное практическое упражнение. Оно заключается в следующем. Тебе нужно сделать 10 подходов к вообще мало знакомым, неизвестным тебе людям и о чем-то у них спросить. Например, где там находится такой-то магазин, как проехать туда, там сколько времени, неважно. Если ты сделаешь это упражнение, это не значит, что ну, ты станешь суперкоммуникатором, у тебя начнет все получаться. Тебе фишка в том, чтобы внедрить это всю постоянную жизнь, чтобы ты. Допустим, ты вышел куда-то в город, ты идешь и потерялся, не знаю, или ты там не можешь что-то найти, ты не лезешь и, как все там гуглишь, типа, где там то-то, где там то-то. Просто увидел человека, ты к нему подходишь говоришь, здравствуйте, где эта улица, где там то, где там это. У тебя ну, есть телефон, есть время, ты не, ты не смотришь, ты подходишь к человеку и спрашиваешь. И когда ты внедришь эту всю жизнь, когда ты начнешь этим пользоваться, то ну, вот тогда вот это твой Навык вот это, суперспособность, она начнет э, у тебя становиться намного лучше. Сейчас я покажу на практике, как это все делается, но ты тоже не просто посмотри это, а сделай это упражнение и отпиши в комментариях, что у тебя получилось. Молодой человек, здравствуйте. А не подскажете, где магазин Nike находится? На каком этаже, да, что здесь Пума да, на первом, да? Спасибо. А, мужчина, здравствуйте, извините, а где магазин Nike находится? Не подскажете? Что, что? Магазин Nike. Nike? Да. Ну, где-то на этаже? На этажах, да, не на, на, на первом. Спасибо. Ай, <laughs> ура, мы нашли. <смех> а? да. Да. Да. Да. Да. Ну, прикольно-то чего? <смех> Такой макет. Здравствуйте. А вы катались на таком? Да. И как? Да. Вообще, а он быстро едет? И на шесть часов, да, хватает? Клево. Нормальный такой в поля ездить. Мотоцикл. Но. Точно. Мужчина, здравствуйте. А не подскажете, где магазин Лакоста находится? Какой этаж? Не, не знаю. Спасибо. Девушки, здравствуйте. Не пугайтесь. А где магазин Лакостон, хоть не подскажете? Какой? Не знаете, не знаю. Не знаете, да? Я, честно, извините, я не знаю. А вы не знаете? Спасибо. И... Девушка, здравствуйте. А где Prime Hall находится? Не знаете? Да -да. Спасибо большое.